Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Чайок ТВ. И сегодня мы будем говорить о ютубере, который наименует себя как Петрич. Основная рубрика данного канала, с помощью которой Петрич набирает большое количество подписчиков, является топ самых убогих ютуберов по Brawl Stars. В данной рубрике Петрич рофлит над начинающими ютуберами, вставляя отрывки из их видео в свое. После чего он комментирует данные отрывки в своих реплеях. Но при просмотре можно зачастую заметить странные уведомления, которые вносят абсурдность в данную рофл-обстановку. Но на данный минус можно прикрыть глаза, так как когда он комментирует, он разбавляет все забавным монтажом, от которого хоть раз, но можно засмеяться. Но, Петриш, ответь, почему ты говоришь ютуберам, у которых по 5 подписчиков, из которых три его фейка, и пара его друзей, чтобы они купили отдельный микрофон, они записывали на телефонный? Но ведь эти ребята записывают видеоролики и выкладывают просто так, по рофлу, без каких-то серьезных намерений. И еще ты говоришь то, что выкладывая такие непонятные видеоролики, они засоряют площадку YouTube. Но и тот вопрос: почему они засоряют, если никому в рекомендации такие видеоролики не попадают, ведь они не собирают просмотры, а находишь ты их с помощью подписчиков, которые скидывают их название каналы. Ну а теперь я отойду от мелочи и подойду к большому увесистому аргументу. Два дня назад ты выложил разоблачение на рояль льва. В данном разоблачении ты прошелся по его сайту, в котором ты смотрел рекламу и просто ничего не получал. Таким образом, ты только зарабатывал деньги ему. Ну а сам-то ты создал сайт, в котором можно открывать кейсы, и из которых якобы можно что-то выбить. Ну, допустим, да, можно что-то выбить из твоих кейсов, но... Большой шанс, что ты просто так проиграешь деньги. Ведь когда Аурум снимал интервью у холдика, холдик сам признался, что он зарабатывал деньги на кейсах, но тогда хайповал Клэш Рояль. Ну и, видимо, ты решил пойти по стопам Холдика, создал свой сайт, в котором можно открывать кейсы, и таким образом ты просто будешь зарабатывать деньги, а такие школьники, как я, ну только поменьше, будут просто тратить деньги, выпрашивая у своих родителей, чтобы пооткрывать кейсы и заработать тебе деньги. Ну спасибо, что ты хотя бы 1xbet не пиаришь. Ну вот такое небольшое разоблачение у меня получилось, если ты впервые на канале, то обязательно посмотри мои другие видеоролики, и если тебе некоторые понравятся, то обязательно подпишись на мой канал. С вами был Человек ТВ, обязательно подписывайтесь, всем пока.